Друзья, всем привет! Приглашаю вас на еще одну экскурсию в город Аликанте, в древний город Аликанте. Это второй город по величине в лисийском сообществе, и он является столицей одноименной провинции. Это замок Санта-Барбара, вот с него и начнем.